Опять. Я поехал! Я Вообще поехал. просто пол тачки свесилось. Я вот интересно, чё Тихо ты! и Ну-ка, <звы> ну ну-ка! <звы> Ребят, всем привет! С вами, как всегда, сергей Егора, а это вновь самогоночка из деревни. Это важно. Вот, поэтому вот погнали. Но это третий уже. А, это третий уже, да. <звы> всем привет, кстати, да. Я забыл с вами Вот Такие. Это не я тебя пинал, это ты начал пинаться. что я просто поехал. О. А ты это. Не признал свое поражение и решил, что. Ты решил меня Ты просто. Решил. Давай, давай, давай, ну что ты мнешься. Это. Вот что, что я вчера эту прошел-то бездорожье, станное. Uh -huh. Вот сегодня опять с этим бездорожьем бомбил, и я его таки yeah. прошел. И это оказалось yeah, последняя миссия, да. То есть я, короче, до полного прохождения игры, как бы у меня две oh, гонки oi. было. А я их полгода тянул просто. А, у тебя это все последняя гонка? Да, все это была последняя финалочка. Вот, я режду, спас эту, блин, следующую часть. нфс о, в трубе ветрички. Так что крепись. Надо камеру отдали. А, сразу. А до в... Да, вверх, и короче, я криво вылетел, там надо на волрайд -right заехать, короче. На спиральку. А вон с этой стороны разворачиваться не нужно. Не, разворачиваться не надо. Так что все должно быть норм. Я врезался в витряк и это. Еле, еле ну, я типа вообще этот угол небольшой беру для поворота, чтобы все ветряки пропалить и проехать под ними. А -а -а -а. так. Сейчас вот тоже не всадился ветряк. <сохот> <пасхот> бляха Так все выехал. А я Выехал там на дорогу и меня на дороге что-то закрутило. А -а -а -а. Не, <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> я сейчас все норм заехал. <сос> я тоже заехал нормально тут спокойненько, но. Блин я упал тут на этом на волрайдеке на дороге что-то ветряки странно стоят непривычно в смысле не в ту сторону что крутится нет просто они именно стоят непривычно а <как> блин короче после дороги там надо будет ре резко вниз по трубе потому что она короче с дыркой сбоку она по не трубе резко вниз да и там потом блин резко выпрямится да нормально а, -а, а блин, заплетил, опять. я поехал! Я Вообще поехал. просто пол тачки свесилось с фуллрайда, я, в, блин, смог, короче, заточить. А, ты че, прям за мной что ли я? Да, я прям за тобой. Оп-оп-оп. Короче, там после этого, вот он вверх идет, и все, и там при прямая стена, и тормози в конце. А, я чипон, взял чех, да? да. Ну, как бы, можешь сильно не тормозить, но типа желательно держаться в серединке примерно. Мы дождались Егору. И можем поехали. продолжать. Дальше я еще не ездил, поэтому... Но <муй> Егор уже, как и я, точнее, я, как -то <муй> он, видать. Что? Да я тоже ветряк садился. Я не садился. в ветряк. Ты не садился в ветряк, а я садился. Да блин, дальше. мне непривычно такие ветряки. <музыка> <музыка> <музыка> нестандартные уже для меня. А это что за прикол такой? Нет, О, вот Ладно. это нормальный ветряк ли дело блин вот в обратную сторону уехать серега в тени трубе короче максимум вверх берись тут то же самое только нужно будет вверх окей понял я пока тебя стоял ждал видел что там это тоже кусочная такая но я вроде еще Так, я не остановился в кольце так короче надо не забыть засеиваться а там Каком на зеленом волрейдике там в конце уже колечко. Так, все, я в колечке. Ну, Тоже все видится в колечках. Они встык, стык, поэтому Нормально особо нет. не промахнешься, да? Вылететь сильно не получится. Блин. Нет, лучше постарайся не вылететь. Да, блин. Я бы сейчас хотя бы по трубе посидел. Да, заехать. Я, я должен, блин <смех> в них прыгает тоже <смех> все равно. Так, и последнее, по-моему, нет, предпоследнее. А, ну и в последнем просто кружочек навернуть. Ничего сложного. Easy. На. Поэтому что, я продолжаю тебя ждать. Ехаем дальше. Да. Погналы. Серега пакет раздал. Вижу. И свалил такой из На бустаке. Я вот интересно, Тихо ты и выплыл меня, Ну-ка, ну-ка. Я. Блин, я почти поехал под спирали А мог бы поехать? Это было бы вообще лаки. Прям откровенно. Лайки, лаки, лаки. А! понял не люблю я такие спирали Оба. Так, чуть -чуть, а что дальше чуть чуть позже без понятия я потому что я еду по новой тут просто дорога потом сб... там где то да там дорога и там на тарелочке короче за тарелочки да. разве вижу тарелочку ого ты пока там еду я уже тут все это просмотрел все, бегу на тенечке рядом так, сейчас я тоже возьму, наверное. Давай, так, тут в трубе, нахер, короче, вон. просто по этой по, по дороге, да? Да, там по дороге. Только в под дорогу там реально. Ну как бы можно тормозить, там прям в чекпоинт просто вылететь. А, ну окей. Ну я там <связано> Там наклон такой это. на вижу. Ну это вот, по в синий. Ва-ва, Ровно в чек. Ч, Че, в желтую? <связано> а? Ну, на желтую, желтую тебе. Теперь на желтую. Погнал и надо уже все, типа финишная прямая. Да? Да, сколько тут? 14 человек. Этот ветрячок. Там еще вижу, один. Вижу. Так, ну-ка, тайминг. Поймал. Ну, ты там красиво залетел. Там. Э Чуть не утвалился. Так, короче, опять труба. Наверх? Да, но тут максимально вверх берись, и там есть без осейвица. И она с ветряками. А -а -а. Поляха, не упал ну короче пока Меня я тут просматривал я надеюсь она будет без разворотов <coughs> Но выглядело что без разворотов выезд такой же как и въезд угу. так, еще вот так в смысле такой же как и въезд тоже типа нужно максимум вверх взять что не в смысле в ту же сторону выезд да да все я вижу тут спиралька ага. наверх все я еду там, по-моему, да, на большую платформу, короче, сявишься. А, ну и тут, короче, чеки по платформе раскиданы. Наверное, сверху <связать> остальные. Ну, в принципе, не сложно. Изи? Почему мы предыдущие <связать> на них было процентов Давай. больше, а проходили мы их дольше. <связать> okay. В чем управляем? Там сэмиться аккуратненько нужно. Да нет, большая платформа. Но, как бы сильно особо не вылетай тоже. Вот, все, изи. Даже особо долго тут и не тусил. Mm -hmm. Я сейчас думал, что я в тот чек вообще не влечу. Mm -hmm. Нормально. <coughs> Все, фуиниш. спасибо за просмотр. Лайки, подписки, колокольчики. Ставьте не забывайте, мне приятно. Yeah, <coughs> мне тоже. <coughs> <Вот>. Всем <coughs> удачи, всем пока. До свидания.